А где наш папа? На работе, зарабатывает деньги. А когда он приедет? Как только заработает миллион. А это много? Это много. А он старается? Старается, если любит тебя. А он любит меня? Б... Андрей, ешь уже молча.